Вас приветствует интернет-магазин «Керамис». В этом обзоре мы познакомим вас с новинкой нашего сайта – умывальниками от польской фабрики «Риа». Данная компания дебютировала на внутреннем рынке в 1993 году. Завоевав аудиторию своей родной страны, компания представила свою продукцию на международном уровне и сразу обратила на себя внимание. Сегодня REA является одним из самых узнаваемых брендов в Польше. Имеет собственные склады общей площади около 30 тысяч квадратных метров, собственную исследовательскую лабораторию и более тысячи постоянных оптовых покупателей. Фабрика специализируется на производстве и импорте первоклассной сантехники. Своей основной целью компания установила полное удовлетворение даже самых взыскательных потребителей, которые достигаются за счет высокого качества продукции и конкурентных цен. Надежная и качественная сантехника – то, без чего невозможно представить себе по-настоящему уютный современный дом. Для многих ванная является одним из тех мест, где можно в полной мере предаться релаксу, поэтому в ее интерьере все должно быть идеально. Для создания комфортной обстановки многие профессиональные дизайнеры интерьера советуют обратить внимание на умывальники РИА, которые пользуются огромным спросом среди потребителей по всей Европе. Продукция бренда имеет безупречную репутацию, благодаря использованию в производстве только проверенных материалов. Умывальники изготавливаются исключительно из высококлассной керамики, благодаря чему достигается их высокая прочность и долговечность. Выполненные таким образом изделия неприхотливы в уходе, поэтому для очистки можно использовать любые химические средства. Что немаловажно, экологичность умывальников также находится на высоком уровне, а значит они станут ценным приобретением в любом доме, где ценят безопасность и натуральность. Высокая прочность керамики обуславливает хорошую устойчивость к механическим повреждениям и продлевает срок службы изделия. Таким образом, умывальники РИА Отличный выбор для тех, кто ставит надежность сантехники на первое место. На сегодняшний день самым прогрессивным и популярным направлением в дизайне является минимализм. Именно поэтому польская фабрика сделала упор именно на этот стиль при разработке большей части своих коллекций. Раковинерия – это просто образцы минималистичности. Их визуальный стиль придется по вкусу всем ценителям классической красоты. В моделях нет ничего лишнего только то, что необходимо для исключительной функциональности. Прямые линии и округлые внутренние формы моющего пространства образуют идеальную гармонию. Десятки согласованных по дизайну элементов гарантированно добавят изящности в вашей ванной комнате. Дизайн без излишеств, пропитанный универсальностью, является визитной карточкой сантехники от польской компании. Раковины они оставят вас равнодушными. Их плавные формы создают вокруг себя атмосферу положительных эмоций, придают впечатление легкости и гармонии. Округлые края представляют собой источник бесконечного вдохновения и отлично гармонируют с любым элементом интерьера. В ванной комнате они смягчают острые формы других предметов декора и создают приятную обстановку. В то же время умывальники чрезвычайно функциональны максимально просторны и удобны для мытья рук. Цветовая гамма тяготеет к классической палитре, что также открывает широкие возможности для комбинирования умывальников с другими элементами интерьера. Для любителей эксклюзивного дизайна в ассортименте имеются образцы, выполненные в золотом, серебряном и даже черном цвете. Среди большого количества моделей, отличающихся по цвету, представлены варианты с разными типами монтажа. На столешницу отдельно стоящие и навесные. Также есть возможность выбрать изделия разной формы, от классической прямоугольной до нестандартных. Одним из немаловажных достоинств раковин РИА является их стоимость. Она находится в доступном диапазоне, несмотря на отменное качество продукции, которая ничем не уступает знаменитым европейским брендам. Умывальники РИА – это первоклассная керамика, воплощенная в стильных формах. Заходите на наш сайт и выбирайте только качественные и проверенные умывальники РИА. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.